Ты как? Ты с чего стреляешь там, я не пойму? Снайперка. Куда у тебя снайперка? Там лежал. Ой! Дихай, фали, дихай, фали. Ай-яй! Это я был! Это я был! Хочешь молока? Дай молочка. Не до конца уничтожено. Вот захел. А за столом. Да, да, да, да, да. Мне надо перезарядиться. <связь> Минеры. Грина! Блять, минус несла. Еще разочек. Так. так ста, подожди, надо, надо, Фаунтер. короче, это обжиться тут, поставить мины и взять какое-нибудь оружие помощнее, если это возможно. О, калаш. Так, так вот здесь вам что-то было. Выпочитил. Вот тут еще. Оп. Вот здесь одну поставим. <кười> <кười> и, да, и надо, наверное, сверху посидеть, мне кажется. Так безопасней. Да-да-да. Замечены противники с глушителями беспроводной связи. По крайней мере, нас не сразу будут слепить. Так, мины пошли в ход. Нах ты, дорожа, в гараже. Да погоди. Сейчас они надо зарядиться. Граната. Сейчас. Где? О! О, так одна есть. есть, есть и а тут где-то есть. Да, пойдем теперь на ту сторону, дома на той улице. Вот он ящик стоит. А, вижу, вижу. Там осторожно, их там до хрена может быть. Флешка, ага, пойдем. у На главный вход ее оставь. На главный вход. А тот боковой мы прикроем. Ах ты псина, блядь! А, меня уже чуть не прикрыли. Контакт на из так точно, А, брется собака, поставь. Надо будет с собой турельку куда-нибудь mm, Да. Если мы дойдем с ней. Обалдеть. а Ай, вот, черт, турельку вывели из строя. А так, я центр держу тогда, если что. Ага. Ага, -а -а, вам, вам легко говорить. Вообще. Остался один рубль. Че Первый. Че через это окно мы не пройдем. Так, что, принеси. Ай! Так, пополня... Да ни хрена он не не подавлено, ни хрена тела летают. А Надо снизу э -э нет, только там в начале. Надо снизу начать. Цель аккуратно, аккуратно. Оп, две турельки. Две турельки? Вообще класс. Ох ты, ох ты, ох ты. Ой-ой-ой. Сорян, сорян. Да, Вроде так. убил. Ай. Блять. Он где-то за бильярдным стоит. Тихо, тихо, я еще живой. Ползи ко мне. хрена. ты пока не расставляй ни хера там не активируй так ну вроде пока нет можно мини ставить курельки. а курейки а... уже расставил одну только а вторую вторую Куда? давай вот сюда да вот на, на гаражную дверь а вторую, вторую. Ну, допустим, тут, тут пусть стоит. Так, где мины, мины. Так, и надо клейморы поставить. А, вот они. Все, я взял мины. Так, мне еще 9 клейморов. Куда поставим? Так, так где вот там еще любят я. ⁇ -мо ⁇ они еще есть в доме, Санек, подожди. Какой-то. Второй этаж. Да. Мы, мы же до этого этажа не дошли. Перезарядка? Да тут нет никого, в кого... В сортире один спрятался. Наверху есть еще на том кто-нибудь? Все глянем. Да куда ты? Как ты здесь? Как ты На третьем этаже не видно. Значит, все чисто. Так. так, сюда Флимор. Здесь Флимор. Вот на эту дверь. Хотя это балкон. Ну, фиг его знает. Здесь лимор. Вот тут. Так, где у нас. Вот здесь, здесь еще. М -м а, так, вон там, вон, вон дверь. А, здесь уже есть. Ну, ничего, надо вот, вот здесь поставить. Так, теперь, чтобы где самим позасесть? А вот в этом, наверное, в винном погреб... а, Ну, не думаю. Вот здесь. Один здесь. А второй... Да фиг знает, где. На лестнице тоже нет. Вот тут в углу, если только винного погреба. Да, Давай. Подрубай эту штуку. Вс, доставлю У меня все, у меня все, все мины поставлены. У меня еще три штуки. Так, здесь. вот хитро будет. Да мы просто тут заминированы, затримированы вот. Да-да-да, и сюда поставим. И вот одну вот сюда около бассейна. Все, я не раз. Ну давай, подрубай. Ну все. ушла жора. На той улицы. Идут в вашу ну так, завали их. <связь> так, мины уже ловим. Ага. Со стороны бассейна. Как хорошо мины Флешку кинули. Дальний вход. Перезарядка. Ах ты говнюк! Я тебя сломаю, блядь. А вот теперь потихонечку валим отсюда. Ничего, не все даже разорвало. Только потихонечку, Санек. О, я предлагаю турельку прихватить. На, си, лови, си, ой. ой. О. Так, турельку надо поближе. Вот так вот вам сучник. Вот. вот так курелька вообще. Вот это было роковое попадание. Да сейчас вернемся, подожди. Дай курелика по Еще стреляй. Ау! Пардон! Я не думал, что ты в этот момент выстрелишь. Мне просто хор хороший обзор нужен. Так, турель дальше продвигаем. Вс ⁇ я с страйкером турель. Я, ну, запал. Слева, и справа! Справа, а не слева! Давай, беги, беги, я добежал, Саня! Я турель с тобой возьму, круг пригорим капец с первого раза да ага. все вот еще и тамперы так калашик а я, на... я не думаю что нам турели здесь понадобятся да я не думаю. так ну что давай уничтожать все машины Только не забывай, враги будут здесь. Их проблема. Погоди. Ой, ой, ой, их там много. Отползи-ка ко мне. Ну, вроде полный спускаются еще перезарядка Так, главное не пропустить ни одной машины. О, мост подрывали. Так, а вертушка останется, да? Вертушка должна Ну. Под словом сбивали и нормально. Ну да. Оу! В меня кто-то. Турель! Вот здесь она нам при. Целых две! Ёмай. В смысле ты издился? Тебя прямое прилетело мразь. Я турельки тут поставил. А черт, одна сломалась? О, попал! Последняя машина, на цистерны это. Ты что, дурной, забери свой фуфель, а, вот полицейская! Отличная работа, ребята. Да, вот так это делается, да. Да. 97% времени. Как бы вот это окупировать, вот то, что они вот так. Ой, не то взял, извиняюсь. Отдай. Отдай, это выхолош. Блин, почему только одна снайперка? может там еще есть одна подожди нет mm. к сожалению только одна no. ладно так, так давай вводить справа, справа которых стоян я... да как Пипец. Да, так, да. надо их с края полосы. Да, ciud... да, да, да, uh да. Uh -huh. Тихо, ползком. <оттертв Bitcoin> так, сейчас, подожди, у меня плохо. Нормально. Так, каких? Так, после самолета я беру. Сейчас, какой... давай поближе, поближе подберемся, очень плохо вижу. Я беру левого. Окей. И давай. О, сзади, сзади, сзади, сзади. Давай заднего. Они тебя еще сейчас, сейчас подойдут. Полагают? Вот они. А, и справа. Сколько, Сколько вас, всего? сука, сыло? Слева еще. За машиной слева, Саня сзади, да. Вон он. За цистерну забежал. Так да где ты, крыса? Закальп... А, за самолетом один такой сайт. И вот там, да, за углом. У тебя потери, да, у тебя потери. Вот для этого и нужны да, да их тут до хера, оказывается, ты прикинь. Да. А, а мы думаем, откуда столько патрулей. О, на нас патрули. Мне кажется, атаковать вблизи, в упор, самое ха Так, а эти так и стоят вот из но мы далеко от них были. Так, я, знаешь, что я идут. Два патруля по полосе. Спокойно, спокойно. Перед нами два патруля. Я в Буране, меня не видно. Я сейчас завалю тот дальний отряд. Меня даже никто не заметит. Отвечаю. Так, ну-ка здорово мужики даблшот так, так. около самолета да давай бери который к тебе спиной стоит сможешь давай Шикарный. закладывайте взрывчатку вашу очередь пазззетки патрули это тьма да тут их вообще дохера. Поэтому надо датчиком пользоваться постоянно. Опа. Дратуйте. Так, что, датчики не Так, тихо. Вон Не надо, не надо его пока трогать. Он один и идет к двум. А хотя... Если ножиком, ножиком. Уазик едет по дороге. Уазик ничего не заметил. Я иду к тебе. Тихо, тихо, тихо, тихо, я иду к тебе. Опа. Покури. Да как они? Да я и вообще не знаю, я его завалил сразу же показывает показал. Лозный. Двор, папуль, Вали их, а я зачищу здание. Есть. Все. -а -а. Я зачистил, зачистил. Нахти вам бог бы подарок. Так, я заряжаюсь. Ой, азить. Здесь... Или это что трактира? А,фик, не рад. А, слушай, мы в засвете. Мы в засвете. Вы в смысле, я вижу, высадились, я не знал. да, далековато. Как раз на дороге там. Вон они идут в нашу сторону, через здание. Кто? Больше нет никого. Кто заметил? Ну, судя по датчику, больше вообще никого. Ну да, все вроде. Работа, День совали буром патрули. Просто снял. Да офигел. Уфигил. Так. Щитовик еще жив. Да вижу. Готов. Так, сейчас они. Дымом? Сверху, сверху было двое, сверху было двое, я их убил. Так, я за это за парную стойку можно. Дайте, сука? Ох ты, гренка! Да я сейчас сам умру, напарник ранен твою дивизию. Так, я уже ползу. Блядь. А, спокойно. Щитовик убит. Он там сверху за углом. Граната! Мне, у меня, вечно у меня какие-то рикошеты. Я заряжаю. О, о, ты, о, ты, я не, ты понимаешь, что я его даже не видел? <с Чемоданом притворили. Чемоданом. Надо слева, слева идти, во. И скрипт активируем. Ремка, много, ты же их видел? Флешечка! Все, не, не, не, свои, свои, все нормально. Давай бурги пожрем, вот они уже готовые ли Так, начни, пожалуйста, один с сыром. А, нет, подожди, подожди, мне, пожалуйста, номер шесть, номер 9. Два больших сорок пятых, один из них с сыром. Блин. А тут что у нас? то и сейчас опять пойдут это к не помню а мы мы прятались э, вот здесь и они там шли Флешка! тихо ой ой ой ой чуть на гринку не наткнулся подборки декера попал Алло! Хера тут отрядится выше А это все? Да, да вроде. Точно? Да знает. О, не желаете ли вина? Где? О, Печенье, ММДМС, всякие арахе. А, -нахер, вот. Нахер спецоперацию, давайте выпьем. Да, винищи, вон город Мне кажется, они сейчас еще снизу пойдут, с лестницы. Ой. Черт. Ага. Алабуда. Мне надо перезарядиться. Ты красиво с собой багранат подбил. Саня, это да вообще не вовремя. Я приползу. А что здесь у нас чемоданы, очки. Физюль. Ай, блядь! Блять, откуда А, сбоку вон она со... А нас обошли с тыла? Он за погрузчиком. Я вернусь чуть-чуть назад. <звы> <звы> <звы> Бля, шумовых нет, только осколочные. Метки твари. Да ёб. Есть! Я в них попал, Санека, живи! Мне надо зарядиться! Да еб. Ё... Сейчас я заряжусь. Они, они меня не увидят. Они стоят на месте, кажется, да? Да, и нас кидает. Обратно, блядь. Надо сменить позицию. О! М -м -м -м -м. Кажется, да. Так, я спущусь на эскалаторе как нормальный человек. А где музыка вот это а. Пам -пам -пам -пам. Ой, ой, ты что-то металлическая, металлическое... ну, пожалуйста, пожалуйста, выложите все, все на, на, на ленту. <свят> Командир, у меня только вот. <свят> А, Еще восемь таких вот. Отличная работа, ребята. Начинаем. А, 40-40 противников просто. Барет. Борет. Мка с подстволом и голографом. И все. Уже сейчас, ну, первый раз. Тут Да, тут все. Так, барабанная дробь прошла. Так, посидим пока тут. Ага. С одного направления видны. Опа, бежит с хаты причем А нет, не с хаты, простите. Да, с хаты. Готов, Джаггер готов. No. Ага. все оттуда же бегут я вижу их снайпера я его завалил а я oh. там снайперы да кто да, блин, на кнопку перезарядки нажми. Я говорю, там снайпер или нет? Не, обычный стрелок. Этот, как ты он суда, за деревом стоит Как на ты, ты сука, сюда залез только? А, нет, и снайпера вижу. Где-то там блик я видел. А, вижу блик. Даже, блик. даже два. Один блик, Один блик ушел. Сука, они зачем-то стоят, я не вижу. Ой. Слева. Слева кто-то. Вражина. Там тоже, кажется, снайпер. снайпер. Он из-за холма нас не видит, по-моему, нет? Так, да, где он? Ох. схватил. Там еще кто-то есть. Ух, ⁇ блин! Я не видел даже, попал ей или нет. Ну, там за забором двое. Там двое, да-да-да-да-да. Вот как бы, да? Передвигается ползком снайпер. А нет, перебежкой пошел. Голову его видел. Не знаю, кого-то снял. Попробуем а попробуем пойти где а, слева нами. был один да вражок вражок пирожок пирожок, пирожок. Где, сука, давай сменим позицию да думаешь. так ну в дом если заходить то явно не с ментовкой. ну да а вот жаль о о не хренату парсинал Ого их там. Ай! Попал снайпер в меня. Совсем попал. где-то поп... вот. где возле тарелки. Еще кто-то перед нами там. Да-да-да. А -а вот он! Как я не вижу, чтобы он стал достоянием. Черт. Давай займем дом. Ты в дом? М да. Я пока это попробую повторил повторить. О, тут же целый арсенал. О, возьму м эм лучше с коллиматором он попроще. Под командир полка дитов снайпер. Не зря же эту штурм усадьбы. Ой, ой, ой! Нифига себе! Ты прикинь, а тут пополняешь ты запасы? Да. А тут еще со стены оружие можно снять. Да. Тут еще лежат целых три пулемета. джагера слышу я, Я тоже. На второй этаж живо дуем. Уби убит снайпер. Нашел. Еще один снайпер убит. Где он? он, а, он ой. Он лег. Сзади. Так, надо зачистить второй этаж. Вдруг тут кто-то есть. опять джаггер сзади сзади саня айоу парсаты троих я там снял он еще один где-то стрелял ты? Да? Ух ты ёбты! Нихера Что там? Обычный? Обычный. А где он? уже убил? Да я в окошке посмотрел, <coughs> Какой красивый вид, да был? <laughs> был. Да ёб вашу мать откуда вы тут берёте? Ааа, нихера ты тут присел, умный, да хера. Привет. Двое там, то есть в твоей стороне. Блин. Джаггер, ой, ой! Саня, он, да, с главного входа бежит, с кухни! Да, это он. Готов. Оживите бежал меня. бежал ебал получал шестеро да осталось снайпера нахлую просто бегут но я их завалил опять Джаггер ух ты классно сработано ой что бежит какой-то! снайпер что действительно Причет дорогой. Так, остался полном не он мне снайпер. Не знаю. На, на! Но остался он не снайпер. Нет, это снайпер был. А -а -а -а. Он Брадона меня... Кидала. Нет, он меня до красного экрана довел. Выстрелил в меня. Я его в последний момент уже после вспышки. Пил! Ух!